Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим об индульгенции кармы, о духовном читинге и о попытках исхитрить и прожить жизнь легче, чем положено. Вы знаете, в современном, так скажем, мире, ну или да, так, среди окружающих меня людей, люди разделились на два лагеря. Первый лагерь Считает, что духовные практики, кормокоррекция – это хорошо. Различные энергетические практики, мантры, медитации – это нормально. Его должно быть как можно больше. И дайте два. И есть вторые, которые говорят, что любые техники, которые облегчают жизнь – это яд, это зло, должен быть только хардкор. То есть если человек, допустим, неправильно питался, испортил себе зубы, и сейчас у него, допустим, там кария сболят зубы, и он не может есть, и ну вообще вешается, то это нормально. Ему нужно вот ходить и страдать к стоматологам. За облегчением идти обращаться нельзя. Вот накосячил, наработал в себе негативную карму. Вот и продолжай жить и мучаться. Вот, ну Максимум, что ты можешь сделать, это э, молиться у себя где-то там в коморке, лезть на стенку, выть и просить Бога о прощении грехов. Может быть, когда-нибудь Бог смилостивится и позволит тебе сдохнуть, от боли, и больше ты мучиться не будешь. Ну, это я немножко так утрирую, чтобы вы посмеялись. Вот, но на самом деле, да, давайте немножко разберемся. А, э, ну, вот, кармокоррекция это добро или зло, да? Можно ли убирать карму? Можно ли счищать э, негатив, который, так скажем, тянется с нами? Ну, с, с прошлых жизней, с прошлых воплощений, из рода, и вот давайте так, давайте, а давайте задумаемся чуть-чуть на другим вопросом. А психотерапия это добро или зло? Да? Она ну, имеет право быть? Можно ли человеку э, заниматься психотерапевтическими практиками? Ну, или он должен продолжать страдать? Вот вы знаете, вот э, те, кто считают, что любые техники самоисцеление любые техники саморазвития это зло эти люди имеют право быть но это представители так скажем прошлых поколений вот того вот э, замшелого средневековья э, когда человек считался э, раб Божий он рожден в юдоле страданий и не имеет права на счастливую жизнь э, я лично считаю, что мы постепенно потихонечку переходим в как это? заканчивается Калиюга, юга заканчивается эпоха страданий мы... да, сейчас самое темное время, да ночь перед рассветом, сам темна вот, поэтому мы сейчас переходим именно вот в сайте югу в эпоху просветления мы только-только к ней подходим и поэтому сейчас люди отделяются на тех, кто э, готов меняться, готов отпускать старое, жить э, по новым э, принципам, по новым форматам мышления, ну или оставаться в старом. Так вот, э, ну, давайте так, лет 10 назад, когда я только-только начинал э, заниматься кормокоррекцией, а что такое кормокоррекция, как она работает, э, я подключаюсь к так скажем, энергетической структуре человека, исследую ее, и если я обнаруживаю какой-либо негатив, деструктив, какие-либо, так скажем, негативные элементы, я их убираю. Вот. И раньше я проводил отдельно сеансы кармокоррекции, просто сами сеансы я провел, Написал клиенту, там, что я у него убрал, и отдельно проводил для него консультацию, просто вот по жизни, да, вот что тебя сейчас беспокоит. То есть если так отдельно от сеансов? Эффективность была ну такая, нормальная. На четверочку. Вот, когда я начал проводить совместные сеансы кармокоррекции, плюс подробнейшую консультацию о том, что я увидел что я снимал мы обсуждаем час ну там в среднем, да, час, полтора, два, полчаса кому как заходит мы обсуждаем а почему эта хрень возникла почему она появилась ну допустим там какая-то порча или закрытая анахата давайте так возьмем закрытое сердце, закрытая анахата и почему она возникла Почему человек сам, ну клиент сам выбрал закрыть себе сердце, не открывать свои эмоции другим людям? Что ему нужно дальше делать, чтобы открываться, открывать свое сердце, чтобы честно выражать свои эмоции? Допустим, открытая анахата это как следствие открытая, достаточно открытая вишутка. Чакра творчества, чакра самовыражения. То есть, что нужно делать. Вот когда я начал в таком формате работать, тогда эффективность моих сеансов увеличилась на порядок. Я вот с тех пор, где-то уже 10 лет как минимум, я уже провожу в новом формате. А работы, именно энергетические, я не говорю именно, именно про кормокоррекцию, я вообще говорю, что работы, когда клиент когда терапевт, ну, давайте целитель когда целитель просто снял какую-то деструктивную энергетику, просто ее молча убрал и до сознания клиента ничего не довел а просто убрал ей на этом все, тогда да вот в таком формате оно ну, и малоэффективно и человеку все равно придется потом этот же негатив, этот же опыт э, пройти может быть на другом уровне, может быть там не на таком тяжелом, может не на таком тяжелом уровне, а может быть еще и тяжелее. Но все равно придется эту карму изжить. Поэтому, когда мне предъявляют претензии, что кармокоррекция это зло, то я начинаю разбираться. Вы уверены, что именно кармокоррекция это зло? Потому что вот в том формате, который, в котором я работаю, в котором, в котором работают мои ученики, мы работаем как? Мы, да, убираем негатив. Мы убираем всю чужую нагрузку, всю чужую карму, все чужие страдания. А те, так скажем, кармические ситуации, которые нужно прожить, которые нужно прожить клиенту, он их проживает, либо максимально комфортно, максимально легким путем нарабатывает, все равно нарабатывает свою карму, либо нарабатывает этот опыт через осознание. Ну, знаете, Для того, чтобы понять, что алкоголизм – это плохо, да, не обязательно становиться алкоголиком и проходить вот весь трэш. Да. Достаточно посмотреть на других, да, или достаточно... Прочитать ну, э, статьи, новости, ролики, увидеть. Просто увидеть соседа-алкоголика, и эта информация этого, э, э, такой кармы, полученной через опыт, вполне будет достаточно. Поэтому э, корма, именно кармакоррекция, он это не читинг, это способность да, проживать, да, изживать свою карму более легким путем. Имеем ли мы право изживать свою карму более легким На мой взгляд, мы имеем. Потому что каждый человек имеет право свободной воли. И в нашем мире есть как минимум три, три пласта, три, так скажем, способа, три уровня проживания жизни, да, три энергии. Если вы там немножко знакомы с ведическими писаниями, то там Говорится о трех гунах: Тамас, Раджас и Сатва. Тамас – это невежество, страдания Раджас – это страсть, это, так скажем, привязанность, чрезмерная вовлеченность. И Сатва – это благость, это такая ну, легкость, открытость, ближайший. Русский ближайший наш аналог – это блаженство, это удовольствие. Так вот, любую ситуацию, любую карму мы можем изжить любым из этих трех способов. Либо через невежество, либо через страдания, через мучения, какие-то потери. Либо через страсть, сильные эмоции, привязанности, переживания. Давайте так это потери э, раджас это страдание и сатва это благость это понимание осознанное добровольное изменение то есть когда вы понимаете ага вот эта ситуация вот эта неприятность э, возникла в моей жизни потому что раз два три четыре да я раньше допускал э, такие такие ошибки что я могу делать э, чтобы больше этих ошибок не совершать все, раз, скорректировали свое поведение, скорректировали свое мышление и двигайтесь дальше. Ну, давайте так, если, вот смотрите, есть такой вот нюанс, если убирать, да, вот кормокорректор, если целитель на энергетическом уровне убирает проблему с аурой, с поля клиента, и клиент ничего не платит да, за вот этот процесс. То есть он... Э, когда, э, так скажем, когда клиент платит деньги, он проживает э, вот это достаточное количество страданий. Это Вот эта плата за кормокоррекцию, плата за сеансы, это так называемый откуп. Так называемый, да? То есть мы оплачиваем... Э, процесс изживания нашей кармы. Мы бы могли э, страдать, мучаться, переживать. Но вместо этого э, проживаем по ну, имеем право, полное право проживать по легкому. Ну, например, да, берем того же, ту же самую стоматологию, те же самые зубы. Да, болят зубы. Мы можем э, мучаться всю жизнь. Да, допустим, там появился кариест, появилась появилась дырка в зубах мы можем до конца жизни мучаться э, полоскать рот шалфеем допустим э, не спать ночами до тех пор пока все зубы не выпадут да это вариант вариант вариант вот а можем э, Это скажем, путь как раз именно путь Тамаса, путь страданий можем пойти к стоматологу заплатить ему деньги и вылечить себе зубы, и дальше жить э, припиваясь с удовольствием. И это выбор каждого человека. Вы сами выбираете себе, как вы хотите жить. Вы имеете право выбрать жизнь, чер жить э, через страдания. Не имеете на это полное право, и никто у вас его не отнимет. Вам даже э, темные силы с радостью предоставят эту возможность. А имеете право жить изживать свою карму, нарабатывать новый жизненный опыт через благость, через удовольствие. Имейте, но это право, имейте. И светлые силы с радостью вам предоставит эту возможность. Темные, конечно, скрипя зубами, будут смотреть, как вы радуетесь, как вы наслаждаетесь, но ничего поделать не смогут, потому что это ваш осознанный, добровольный выбор. Вот. Поэтому, на мой взгляд, энергетическое, давайте так... Кармическая, даже не энергетическая, кармическая работа э, неэффективна и вредна, когда она не происходит, когда при ней не происходит осознавание. То есть когда проблему убрали, человек ничего не понял, человек ничего не осознал э, о причинах возникновения вот этой бяки, да, вот этой пакости своей энергетики, не поменял своего мышления, не поменял своего поведения. Вот, то это давайте так, это не плохо. Да? Это выглядит примерно как душ, да? вы, ну или там чистка зубов. Да? Вы почистили зубы, сутки прошло, зубы снова грязные. Вы, допустим, приняли душ, сутки прошли, вы снова грязные, снова надо чистить зубы. Окей. Да? Есть в жизни необходимость, есть в жизни ситуации, когда нужно, есть некие, нужно проходить некие процессы. Да, вот смотрите, душ мы принимаем каждый день, зубы мы чистим каждый день. Ну, умываемся мы каждый день. Мы заботимся таким образом о своем теле. Да? Одежду стираем, ну, условно, там или каждый день, или раз в неделю. Мы заботимся о физической стороне. Кто более продвинутый, эмоции, с эмоциями работает, да? от негативных эмоций избавляется. Да? Ходит к психотерапевту раз в неделю. Окей, супер. Забота о психике. А как происходит забота о вашей энергетике? А вот ответьте мне, вот, вот напишите мне в комментариях, да, как вы заботитесь о вашей, о вашей энергетике. Она происходит, вот эта забота, происходит вот эта чистка или нет? Потому что, в принципе, должны быть две вещи. Первая, ежедневная, рутинная э, забота о вашей энергетике, очищение вашей энергетики. Оно должно быть, да? но... Э -э Дополнение к этому, сверх к этому э, Должна быть Ну, словно, скажем, ежегодная Тут э, э, э, э, даже не профилактическая Ну и профилактическая тоже э, Большая чистка э, Вашей энергетики, там, вашей кармы Вы же, например, э, в доме Выполняете генеральную уборку Вот скоро, там через две недели Пасха да, Вы же будете выполнять генеральную уборку своей квартиры. Вы же периодически э, отдаете свою верхнюю одежду э, в, там, в Кимс, ну, в, на стирку. Да? И вы же стираете свои куртки, вы стираете свою одежду. Периодически проводите расхламление шкафа. Вы же это выполняете. С телом вы выполняете, допустим, Раз, ну, с определенной периодичностью когда-то или ходите к какому-то психотерапевту, или ходите на какие-то курсы, то есть ну, как бы проясняя, прочищая свою психику, прочищая свою, свои мозги, вы это выполняете. Почему вы не, дел, не заботите о своей энергетике, о своей карме, которая вот накапливается, хочешь, не хочешь, но она накапливается. Замечаем мы это или не замечаем, обращаем на это внимание или не обращаем, она накапливается, вот. Периодически. И это нужно убирать. Накапливается, ну допустим, в нашей жизни происходят какие-то ситуации, конфликты. Кто-то умирает, кто-то рождается, женится, разводится, расстаются, встречаются, происходят какие-то ситуации перемен. И это все так или иначе накапливает карму. Можно оставить как есть, и тогда человек выглядит знаете, такой вот наполненный там всякими мешками, вот знаете, как когда ко мне люди приходят, такие очень давно не чищены, да, это может выглядеть как бомжик с, с огромным количеством пакетов, да, только это энергетические, кармические пакеты, при том, что большая часть чужие, да не его родные. И их не то что можно, их нужно снять, нужно облегчать свою жизнь. Вот. Но выполняете ли вы это, занимаетесь ли вы этим, просто э, можно пойти по долгому пути, э, ну давай так, можно не заниматься этим, оставить все как есть, можно пойти по долгому пути, заниматься психотерапией, осознаванием, э, повышать свою осознанность, там, проводить медитации, это путь, это уже движение, но долгий путь эффективный, хороший, качественный сам двигаюсь по этому пути но он долговатый немножко вот. Но ну, это если так это карму реинкарнации, карму рода чистить, да, то вот такой путь, он, он, он очень долгий можно э, как, заплатить деньги и пойти намного быстрее и как, сделать расхламление своей кармы там, за два месяца, да. это пройти курс кормокоррекции вот, где я специалист за ваши деньги, да, чистит вашу карму. Если бы энергохиллер, энер целитель <coughs> делал это бесплатно, то есть без оплаты, то таки, да, тут были бы проблемы, у меня были бы там сомнения насчет эффективности, насчет целесообразности. А так как вы оплачиваете то таким образом, вы таким образом компенсируете его работу, вы э, оплачиваете, вот э, как я употребил уже это слово, э, блин, только что, только что называл это слово. Ну, индульгенция что же оплачивается? Да, индульгенция. Да, можно назвать это индульгенцией. Индульгенция оплачивается. Только это реальная индульгенция. Просто, к сожалению, современные священники, современные, крайне редко кто из них обладает магическим даром. Есть такие, честно говорю, видел, шел однажды мимо церкви и смотрю над, ну, над куполом, над храмом, такой вот стол света стоит. Ты, прикольно, ну, магический, да, энергетический. Я так, ух ты, я редко такое вижу. А чё это там столб стоит? Захожу внутрь, э, православной церкви, смотрю, а там э, крещение. Батюшка крестит мальчика. Я так, о, круто. Работает. Батюшка, ну, рабочий, да, профессионал, маг. Но бывают такие ситуации, что я вот стоял в церкви, я прям участвовал в крещении, я стою, а, а где? А никаких потоков ничего не происходит. Поэтому, блин, ребята, ну обращение в церковь это та же самая магия, то же самое целительство, только, ну, у, так скажем законодательно или организационно разрешено. Да? Ну, вот, государство разрешило церкви существовать. Церковь – это та же самая организация, как продающая магические услуги населения. что православная церковь, что э, мусульманская церковь, ну мусульманский мусульманская мечеть, что этот вот э, не израильская еврейская синагога – это все магические. Э, Учреждение. Учреждение, продающее магические услуги населения. Так есть, да. И, и они продают, и оно работает. Ну у кого-то работает, у кого-то не очень работает. Вот. Но с колдунами, ведьмами это просто конкуренция. Больная, большая, ну, обычная бытовая конкуренция за деньги, за клиентов. Вот. Если хотите, можно будет записать небольшое видео. Эфир о том, что происходит на самом деле Фоново Ну вот в этом В Киеве, в Киево-Печерской лавре вот Там на самом деле Очень все интересно Очень все магически вот, Я думаю, что на днях ну, сегодня, Может сегодня, может завтра Сделают этот эфир вот, Поэтому кормокоррекция, да, это индульгенция Но она рабочая Самое главное, что рабочая И мы имеем на это право вот. Так что вот так и да, это магический читинг, но главное, что результат есть. Главное, что в конце, в результате читинга это игра. А если вы не хотите читинговать, играйте по полной, играйте через хардкор, ваше право, ваше. Ну, это ваш выбор, и вы имеете полное право страдать, никто у вас этого права не нет. Вот. Все, дамы и господа, спасибо за то, что вы участвовали в прямом эфире. Задавайте свои вопросы. С радостью на них отвечу. Все, всем пока.